здравствуйте дорогие мои сегодня я хочу поздравить всех женщин россии с великолепным праздником 8 марта это замечательный праздник весны женственности и в этот день обычно принято дарить цветы но к сожалению тайские цветы слишком долговечны и они не выдержат пересылку из таиланда в россию поэтому в честь этого праздника я решила вам подарить тайские цветы, вернее, их самые лучшие свойства, заключенные маленькие баночки. Первый подарок, который я подарю всем, вне зависимости от того, оформите заказ или нет, на нашем сайте 8, 9 или 10 марта, это будет вот такой вот замечательный ингалятор с эфирным маслом красного лотоса. Ну, многие уже знают, как будет тайский ингалятор, только в этом ингаляторе, в нижнем, в нижней баночке находится масло красного лотоса с маслом кайкута, ментола и эвкалипта. Это масло не только помогает справиться с заложенностью носа, также это масло, помогает снять нервный стресс, напряжение, и является афродизиаком. Вот такая вот замечательная, интересная вещь. Если вы оформите заказ на сумму от 3000, вас ожидает еще один подарок. Это ароматизированный крем с натуральными экстрактами тайских цветов. Сюда входит экстракт котлеи, это и орхидеи, также сюда входит сандаловое дерево и амбра. Эти духи тоже являются апротезиаком, они подарят вам не только весеннее настроение, но также уверенность в себе и привлекут внимание противоположную уху. Вот так вот он выглядит, вот такой вот мягенький, содержит масло ши, наносится на зону пульсации, на запястье, подмочками уха, на шею, на сгибе локтей и так далее. Вот. А для тех, кто оформит на нашем сайте заказ от 5000, ожидает еще один подарок. Это крем для рук класса люкс с эфирным маслом розы, со сладким миндалем, также с маслом ши и с маслом какао. Этот крем он не только дает ощущение комфорта на руках, но также оставляет очень приятный аромат. Крем моментально впитывается, не оставляя ни липкости, ни жирных следов. Вот такая замечательная упаковочка. Вот. Если вы оформите заказ от 5000, вы получите все три этих подарка. Также 8 марта я по сравнению добавила еще несколько интересных позиций. А, к сожалению, я успела не все. Думаю, на днях я добавлю. Но сейчас расскажу о том, что я уже добавила, и до, а, потом то, что я на днях планирую выложить. Первое – это гель для интимной гигиены, а, с тайской травкой, которая называется хию. Таиланде, uh, у нее такое очень интимное название <laughs> в переводе тайского, uh, называется дословный перевод как сужение влагалища, вот, этот uh, интимный гильм помогает восстановиться женщинам после родов, uh, также он uh, восстанавливает и омолаживает все женские органы, также он очень обладает мощным антибактериальным эффектом. Uh, также с этой травкой у меня есть два замечательных продукта, это капсулы, которые содержат uh, Кроме этого экстракта еще два компонента, это иванская куркума и вторую, вот я, к сожалению, не запомнила, сейчас если, вот, есть. шатовари это юридическое средство, что я с ним раньше не сталкивалась, но когда я почитала, оно меня просто поразило, на самом деле, своим действием, вот, будет так, но, на самом деле, есть капсула уже пробовала и... Воспаление, которое у меня было после операции, после кесерева, довольно эффективно хорошо убрали эти капсулы. Они тоже помогают остановиться после родов. И кроме того, они э, восстановят две женские организмы, восстанавливают все соединительные ткани. Так что это поможет не только тем женщинам, которые недавно родили, хотят привести себя в порядок. Также это поможет э, женщинам после 30 лет, которые хотят сохранить молодость. Также эти капсулы замечательны для женщин после климакса улучшая значительное состояние. А, также на основе этой травки есть интимный гель. А, Гель-дезодорант полностью на натуральной основе, кроме а, этой а, травы, и также содержится а, экстракт той же куркумы еванской а, ромашки, а, и здесь целая перечень полезных компонентов, которые а, дезодорируют, убирают излишнюю сухость, а, дарят очень комфортное ощущение во время интимной близости также этот гель можно использовать во время места фабриканта. вот ну такой немножко стыдливый продукт но тем не менее я предпочитаю об этом сказать если я нашла хорошую себя я предпочитаю этим поделиться испробовано рекомендую чем это лучше вагинальных таблеток это во-первых не дает дискомфорта не дает каких то странных выделений это сразу дает ощущение комфорта убирает неприятные запахи и выделения и также все внутри. Вот это то, что я уже добавила в ассортимент. Сейчас до 30 марта на эти продукты будет действовать хорошая скидка. Вот. Еще два продукта я не успела, на которых я очень хочу добавить. Это еще одни женские капсулы на основе Сапан-3. У нас уже есть. Этот ингредиент в ассортименте, но он неудобно видеть там палочки, которые надо отваривать. Это капсулы. Они очень удобно принимаются. Что они делают? Они нормализуют э, гормональный фон. И э, если вы очень тяжело переносите ПМС, эти капсулы для вас. Они убирают все симптомы. Э, убирают головную боль э, из-за скачки гормонов и прочие неприятные ингредиенты. Тоже опробовано работает. Вот. Э, и последнее это гель для укрепления ногтей от компании Mistin, Вот так вот он выглядит. Да. Это новинка, он только-только появился, мы сразу же его заказали. Вот такой вот замечательный цвет. Это не лак, он наносится на ночь. Очень приятно пахнет, приятная консистенция, быстро впитывается. Тоже я уже неделю его пробую. И на самом деле, да, значительно чувствуется, как укрепляются ногти. У меня очень жутко, не в Вот это вот средство, ну, реально просто спасает. Вот. На этом все. Я желаю всем женщинам, чтобы этой весной исполнилось все ваши желания, чтобы этот день был самым лучшим днем в этом году, чтобы вы получили от своих любимых те подарки, о которых вы мечтали, и чтобы в вашей жизни все было хорошо.